Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, и мы продолжаем проходить Dying Light 2 Stay Human на высокой сложности. Сюжетная миссия, обсерватория. Мне пришлось начать новое сохранение, поскольку я понял, что я пропустил кучу побочек, а они стали недоступными, увы. Поэтому я начал новое прохождение, я выполнил эти побочки, я записал их, и я нехило так прокачался и дошел до необходимого нам сюжетного момента. К тому же, к тому же, э, мне пришлось еще поменять некоторые сюжетные выборы. То есть я теперь делаю клон в сторону группировки выживших. То есть я э, ту электростанцию отдал э, выжившим, миротворцам, я пока что ничего давать не собираюсь. К тому же я отпустил тех бандитов на водонапорке, потому что благодаря ним открывается новый побочный квест, который я бы хотел выполнить. Э, ну, еще к тому же я прокачал э, Параплан до второго уровня. То есть я теперь могу делать такие прикольные ускорения. Сейчас покажу. Вот как это делается. Считаю, что выглядит это прикольно. И у нас начинается ночь. Ну, ничего страшного. Если что, у меня лук присутствует. Так что. Думаю, что мы выживем. Но для начала надо бы взять ингибитор. Он как раз здесь по пути. Давай, открывай. Эйден, открывай, говорю. Все, открыл. Молодец. Так, нам там мешает одна тварь. Надо бы ее прибить. Все, минус. Теперь точно не будет мешать. О, кстати, здесь еще у нас убежище по пути. Надо бы его активировать. Ну, сначала заберу трофей, почему бы нет. Все, теперь отлично. Господи, FPS у меня 40! Это oh, жестко. <laughs> 40 FPS это как-то совсем мало. Ну, уже вроде почти 60. Все, великолепно. Right, FPS почти вышел на норму. И Мы активировали Safe house. Так, so, danger. Uh... Ого, тут что, мины и правда? А, ну вот, кстати, да, торчит там мина э -э Нас предупреждали, что это опасное место Обсерватория имеется в виду. Но что поделать? Придется ради ответов на наши вопросы э Столкнуться с этой как раз опасностью То есть это хим зона, Это вот как раз мы только что узнали мины Но ничего, думаю, справимся но то, что сейчас 39 FPS, 38, это как-то совсем напрягает. Еще зомбики тут появились. Но это совсем жестко, я считаю. Ну, тут скоро уже стенка у нас встречится. А вот там какое-то место. Давайте тоже проверим. А, это аномалия вообще? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я не хочу с аномалией пока что драться. Я лучше этим займусь э -э -э, в другое время. Так, получается вот ворота необходимы, но они, походу, заперты. Или все же можно их сдвинуть? Давайте сейчас посмотрим. Ага, они заперты. А, все-таки пролезть можно. Великолепно. Луан, ты была права. Здесь одни руины. Луан? Что-то странно, что Луан не отвечает. Майор Мэтт, это Эйден. Эйден, рад тебя слышать, сынок. Вы говорили, что можете помочь. Каким образом? Только не по рации. Приходи на корабль, в главный штаб. Я сам скоро туда приду. Хорошо. Ой-ой-ой, не-не-не, никаких глюков. Господи, Эйден... Чувак Ну ты и нашел место, куда упасть Прямо в химическую лужу Ой, у нас утро началось Вообще шикарно Какого? Пора валить отсюда, Грак Эй! Стойте! Что за выжившие тут у нас? Что за фигня? Эй! Что за пиздец здесь случился? Реально, а что так много трупаков здесь? Еще сюжетное задание выполнили. Вообще великолепно. Быстро, однако. Очень быстро. Так, давайте как-то вкачаем для начала. Я бы вкачал... Я даже не знаю. Давайте удар в прыжке. В чем бы и нет. Так, все, великолепно. Теперь отправляемся, получается, на корабль, на борт. Джека Метта на борт миротворцев, то бишь в их штаб. Так, используем ускорение. Мне нравится это ускорение тем, что оно позволяет не только, соответственно, ускоряться на параплане, но и также подниматься вверх. То есть это очень классно, особенно в центре луп, потому, что, потому что здесь очень высокие здания, и иногда не понимаешь, как же забраться наверх. Так, вроде мы пришли куда надо, да? Прикольно, у них тут штаб большой. Да, закупайся! Так, сейчас закупимся, конечно. Слушайте, а мне вот что не нравится. У меня же это все куплено. Разве нет? Погодите, погодите. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Не, я не верю. У меня вроде все было куплено, разве нет. А, серьезно, у меня не было бумстика? Спасибо, что заглянул. Энергия восстановлена. Что, хочешь? Да, Ву! хочу, хочу. Получай! Это точно тебе пригодится. Тегализация... Сейчас все купим вообще. Лобошками. Все будет великолепно. Только мне не нравится, что челик здесь орет мне под ухо. Это меня напрягает. В трудную минуту тебя это может спасти. Окей, окей. Еще ресурсы отдай. Это на самом деле реально существенно экономит время. И у меня зато есть э, хлам, из которого можно делать стрелы. Потому Люблю что... вести дела с покупателями вроде тебя. Вот ты бы побольше ресов продавала, вообще бы тебе цены не было. Ну, бы... Потому а, что, что я что просто лучником стал еще таким лютым в игре. Что что тебе нужно? Мне нужно, чтобы ты, ты, ты меня пропустил. Не Стой. Биомаркер. Есть биомаркер, есть. А, опять ты не узнаешь меня? Ха. Парень с приказом. Браво. Доложись, мэйер. Командир еще не вернулся с операции. А Мэт лично принимает участие в боевых действиях. Мэт часто выезжает на задания? Раньше да. Почти всегда на передовой. Всегда помогает людям. Вот поэтому я и стал миротворцем. Но в последнее время Мэт сам не свой. Не знаю почему. Он такой после нападения ренегатов в старом Велидоре. А теперь это чушь с отступлением? Не понимаю. Что бы там ни было, надеюсь, он скоро обратится к людям и разъяснит всю эту чушь с отступлением. Хм, а у него свои причины. Какими бы они ни были, невинные люди страдать не должны. Можешь пройти к мэр. Спасибо. Ну все, проходим. Что-то меня все. напрягает, что здесь э, очень такая грун... э, громкая, громкая эпичная музыка. Она несколько отвлекает от диалога но ладно а тут у нас еще есть ремесленник и еще торговец вообще великолепно будешь называть меня капралом откуда у тебя столько сил после рабочего дня так куда нам идти вот туда да? меня это удовольствие толпа тут какая-то где отдел доставки опа вот так парни мы позаботимся об буфешках и вернемся на базу. Все нужно сделать хорошо, легко и быстро. Перел. А они просто они тут добавили, обсуждали свои действия добавили. и все? Мы все сделаем, чтобы вас вооружить, если нужно, вмешаемся. Если вы можете вмешаться, почему тогда ушли? Это херня! Разве твой отец не знаменитый герой войны? Он сейчас наверняка в гробу вертится. Следи за языком, Огромная, конечно, база. Сам знаешь. А я тебя помню, ты была в баре. Тебе что-то нужно? Да, кое-что а, нужно. Ты ты был в закусочной. Угу. Да, возможно. Да точно. Это же ты там дрался. Ага, наверное. Не напрягайся. Ты можешь за себя постоять. Я это уважаю. Эйден, верно? Командир велел ввести тебя в курс дела. Приветствую на миссии. Что за миссия? Это корабль, типа? А, а что за миссия? Так называется этот самый корабль. Mm -hmm. Она сыграла ключевую роль в революции. Миссия должна была доставить лекарства, маски и прочие припасы и вернуться домой. Но дома уже не стало. Экипажу некуда было возвращаться. А что сейчас? Сейчас здесь командный центр и штаб миротворцев. Отсюда поступают все приказы. Умно. Ее легче защищать, чем здание. Точно. А из-за чего была драка-то? Чего хотят эти выжившие? Ты о той небольшой стычке? Они хотят того же, что и все. Безопасности. И это понятно. Но нам приходится учитывать все обстоятельства. И меня бесит, когда люди упоминают моего отца. А я упомяну, если ты не против Не хочу на тебя давить, но Что там с твоим отцом? Опять Ну, раз уж ты новенький Кратко тебе расскажу Все по классике Спас своих подчиненных и пару штатских Получил медаль И давно? Очень давно Люди тогда еще воевали только друг с другом А не друг с другом и с зараженными разом это из-за него ты пошла в армию? В общем, да. Он гордился тобой, да? Да. Почему нет? Ладно, давайте теперь главным вопросом приступать. Где майор Мэтт? Где мать? На операции. Что-то нашел в старом Велидоре. Придется ждать. Видишь доску? У меня много работы и мало людей. Хочешь немного подзаработать? Мы щедрые. Врача, Блять, это Опа. майор Мэт. Что-то случилось. В сторону! О, Здоровье, это... Ведь... Он Господи, это ведь... Как его... Айтор! правда, очень его! А, Я на думал, он его умер И туда! Нужно его спасти! Держись, айтер Мы тебя не бросим! Ты понял? Живее! Надеюсь, Офигеть. Айтер выживет. Мы многих потеряли в старом Велидоре. Джек приложит все силы, чтобы найти виновного. Айтер Он один из самых Побочное задание Айтер. Окей. Либо мы можем сразу отправиться к Джеку. Но можно отвлечься на Айтера, почему бы и нет. Однако Иди, я хочу поторговать сначала. Закон. Окей. Как раз надо было найти эту штуку Вот я тебе еще это продам Все, великолепно Где тут ремесленника? Погодите, тут что-то можно было подобрать а. Ага, записочка Игральная карта зараженного Король Треф, буйный И еще там что-то есть И записочка, еще одна Рецепт номер один, окей Где там ремесленника? Так, указатель есть. А, -а, а, я все понял. Это получается. Нет, не на улицу работать надо, работать. да? Не-не-не. Лучше уж я буду по Ладно, на улице там не надо. Нам надо. Давайте тогда как раз и выберем айтера. Узнать больше о состоянии айтера. Так, так все, поднимаемся наверх. Думаю, Джек Мэт подождет. Я слышал. Так, заходим. Проходи, Рыги. гражданин. Окей, окей, я так прохожу, все. Эй, ты не видел моего нет, я не позволю какой-то травнице лечить моего мужа. А диплом врача у тебя есть, чтобы бегать к шарлатанам за чудо-снадобьями? Послушайте, у нас нет лекарств. Одни только травы.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 Потому что если да кто-то напудит с рецептом, <с это может убить. Верно. Но достаточно запомнить инструкции целителя, и следовать им. Моя знакомая талантлива. Она последняя надежда Айтера. А что с его женой? Северии трудно преодолеть. Маргарет помогла многим людям, но не все готовы это признать. Ну давайте поможем, почему бы нет я помогу ты окажешь нам услугу то что случилось в старом велидоре ужасно мы потеряли многих насколько знаю айтер единственный свидетель то есть если он умрет мы не узнаем что произошло точно где мне найти целителя на острове калверт и да маргарет можно доверять Почему-то мне кажется, что мы зря сейчас поможем Айтеру. да что, скорее всего, он тогда расскажет нам... Ой, не нам, а миротворцам о том, что произошло в Старом Виллидере. А как мы помним, Эйден там довольно-таки сильно насолил. Теперь проклятые ренегаты нападают на столовую. У нас вообще есть шанс в но почему бы и реально не посмотреть, а что будет по факту? В конце концов, может что-то изменится, если мы спасем жизнь. Так, у тебя запчасти появились, а? Обожаю вести Нет. дела в подземке. У нее ничего не появилось, к сожалению. Так, стрелы наготове. Уи! Все, почти всех прибили. О, вот, да. Лучникам прикольно играть все-таки. Это самое легкое в Дайнлайте, я бы сказал. Ой-ой-ой. тихонько, тихонько. Не надо, не надо тут травиться. <рэпл overwhelm> так. Можно пешочком пробежаться, я думаю Либо забраться наверх Если заберемся наверх, то по идее Можно на параплане быстрее добраться Но пока что следуем по паркурному маршруту Так Вот здесь точно на параплане придется преодолеть расстояние Прыгаем. О, отлично. Отлично. Давай-давай, идем. Давай-давай. О, еще лучше. Так, почти добрались. Это, кстати, как раз то место, куда мы относили приказы, приказы, насколько я помню. Все, мы на месте. Так, откроем дверь. Срочно нужна помощь. Есть кто? Человеку срочно нужен целитель. Она спит. Она скоро проснется. Это очень срочно. Ну, конечно. В прошлый раз молодой женщине понадобилось зелье, чтобы ускорить роды. А тот парень, которому нужна была мазь от грыжи и... что там еще? Прошу, разбуди ее. На кону жизнь человека. Надеюсь. Если узнаю, что у него просто похмелье, я разбужу ее. Но придется подождать. Я раньше тебя не видел. От кого ты о нас узнал? От миротворцев. В таком случае ты не по адресу. Убирайся. Она что, недостаточно настрадалась? А теперь эти ренегаты. Столько лет в мире жили. Они нас не трогали. И вдруг как с цепи сорвались. Где вы были, когда захватывали остров? Впервые нам понадобилась помощь. И что? Вы не пришли их нет я с ними разобрался не верю ты лжешь чтобы получить что хочешь как и все миротворцы джерард у нас посетитель подойду через минутку это миротворец Эй, блин разница вообще хотя я понимаю какая разница но все равно спросим какая разница жизнь миротворца ценится меньше Слушай, ты – заносчивый говнюк. Это вы называете целителей ведьмами. Люди боятся целителей, хотя те могут помочь. А стоит раз ошибиться, и вы уже готовите виселицу. Спрашиваешь, меньше ли ценится жизнь миротворца? Для меня она вообще ничего не стоит. В любом случае, я не миротворец. Я просто хочу помочь человеку. Вот и все. Я не миротворец. Я пытаюсь кое-кому помочь. Это одно и то же. Че? Впусти его, Джерард. Я посыльный. Меня прислал доктор. Его зовут Стивен. Врачи нынче сторонятся народных целителей. Народные методы повредят его репутации. Уже... Он послал меня к тебе вопреки желаниям семьи пострадавшего. Джерард, да? Ты сказал, что от ренегатов нас спас некий мужчина. Это он? Как тебя зовут? Эйден. Значит, это ты нас выручил. Да. Мы у тебя в большом долгу. А ты помогите И мне. Он тоже умирает. Его зовут Айдер, высокопоставленный офицер. Маргарет, не надо! Если что пойдет не так, тебя снова обвинят. Но если все пройдет успешно, мы сможем помочь многим людям. Снова обвинят? Ты о чем? Последний миротворец, которому я помогла, обвинил меня в своей же ошибке. Несмотря на четкие инструкции, он дал раненым солдатам не ту траву. Несколько человек погибло он обвинил меня я жива только потому что джек мэтт проявил милосердие и счел все это несчастным случаем он оставил мне жизнь но забрал глаза О, господи какой ужас не если ты мне дашь инструкции, я выполню их точь-в-точь -точь. значит поможешь у меня закончились нужные травы но я расскажу где их найти Тебе нужен цветок под названием Отшельник. Он растет в почве, пропитанной химикатами. Отыскать его проще всего ночью, когда его лепестки начинают светиться. Увы, но просто сорвать его недостаточно. Лишь маленькие лепестки обладают целебными свойствами. Остерегайся больших. В них смертельный яд. Сможешь запомнить? Маленькие Маленькие лекарства, большие яд. Запомнил. Уверен. Мы об этом еще пожалеем. Надеюсь, что нет. Луан, мне нужна помощь. Еще бы. Что такое? Я еще одно растение. Называется отшельник. А да. Знаю такое. По-моему, эти забавные цветочки растут у канала к северу от моста всех святых. Поищи там. Уже что-то. Ну и еще я бы подождала до ночи. Спасибо. Чао. Так, тогда ждем ночь для начала. Так, все, поспали. Давай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай. Время деньги, время деньги. Все, побежали. что-то я ничего не вижу а йо ты чё серьезно серьезно блин Что за фигня ты должен был ухватиться бро вообще кринж какой-то почему он не ухватился за деревяшки я вообще никак не пойму так 60 метров до цели даже уже 50 метров да, господи, заберись этот... О, молодец. Так. Здесь лучше всего использовать лук. Особенно если крикуны здесь, на пути. Да иди ты отсюда. Бесишь. А -а -а. Ищем, ищем, ищем. Бля! Ты, <свят> тварь! Все, задолбала. Якобы здесь надо искать где-то, да? Ну, сейчас поищем. Ай-яй-яй-яй-яй! Отвалите, отвалите. Отвалите. Так, мелкие лепестки должны быть. Мелкие. Ч ⁇ тут так много зомби? Как будто вам тут медом намазано. Я просто вас всех буду сталкивать отсюда и все. Хотя черт бы с вами. Все нормально. Или мне просто можно собрать растения и там уже можно щипнуть что-то хм. ладно просто соберем тогда ой ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой а дальше что да отвалитесь господи видимо, здесь стоит проскочить тогда. Но в любом случае, другие растения я не видел. Так что, что есть, то взяли. Еще новое место открыли. Так. Куча всяких ночных мероприятий, но мне это не интересно. По крайней мере, сейчас. Не, лук это вообще тема, на самом деле. Так, все. Теперь пойдет все куда легче. Ой. Все куда легче? Что я вообще сказал? А, ладно, не важно. В общем, все будет теперь замечательно. Ну, я надеюсь на это. Так, все, мы на базе. Мэтт, не прости вот как раз ресурсики купим. Посмотри, купи. Это очень популярная игра. Так. Скупили все, что могли, да? Миротворец Великолепно. Твоим Это точно. Хе -хе, хе хе Да на самом деле у меня денег уже не так много. Надо хотя бы 20 тысяч держать. В кармане Послушай, Тогда ты точно ты на все хватит А так 5000 это как-то маловато На какое-нибудь улучшение может быть да, Пропусти Пожалуйста Я застрял Пусти Все спасибо Надо другой подъем использовать это плохой вариант здесь идти по мостику. Так. Можно было взаимодействовать или что? Подожди. Не понял. Мне показал, сладно. Эй, ты хочешь вернуться обратно во внешний мир? Держи биомаркер на виду. А, окей, окей, окей, все норм. Так, мелкие лепестки, мелкие лепестки. Как пациент? Он приходит в себя. Спасибо за помощь. Можешь идти. Стойте, что происходит? Ты ходил к ведьме, да? К этой Маргарет? Так, что мы выберем? Что мы выберем? Надо подумать, надо подумать. Ну, давайте получим информацию о, ее... о причастности Айтера и. Маргарет. Она дала мне травы, которые помогут. Она не ведьма. Никаких ведьм не существует. Это суеверие. Вот вот. Колдовство, преступление. Пожалуйста. Успокойтесь. Что происходит? Мы его теряем. Эйден, дай эти Я травы. Я запрещаю! Уберите от него эту Я могу сделать ему инъекцию. Но надолго ее не хватит. Ты сказал ей для кого лекарства. Она убила его людей. Ее должны были повесить, но Мэтт приказала Айтеру выжечь ей глаза. Что? Ты сказал ей? Я уверена, она дала тебе траву. Дай мне травы, чтоб тебя. Мелкие лепестки. О, вроде ему легче стало. Как он? Кажется, лекарство подействовало. Ему нужен покой. Нам лучше уйти. Я буду рядом. Вы зря сомневались в Маргарет она не хотела его отравить да похоже что теперь с ним будет если все пойдет хорошо скоро он придет в себя и мы узнаем кто с ним это сделал благодаря тебе кто с ним это сделал это сделал вальц неужели непонятно я надеюсь сайтер скажет что это был вальц Бля, я терпеть не могу свою работу Впрочем, лучше уж я не Ай, блин Не, ну ты просто Истину глаголишь Правду сказала Ты на стороне врага, Пилигрим Не рой другому я. Сам же туда попадешь Че ты там на картонах вообще сидишь, а, мужик? Так, все Эйден, не стой там, иди сюда знаешь что это что это? этот кастет принадлежал командиру лукасу а потом перешел кайтеру то что произошло в старом велидоре может случиться снова мы должны спасти город эйден от заразы от мясника и его людей чтобы они не задумали хорошо но по рации ты сказал что у тебя есть информация да но сначала скажи мне эйден Зачем тебе эта база данных? Что там? Я ищу свою сестру. Я ищу сестру. Что с ней случилось? Вальц причинил ей боль. Забрал ее у меня. Он должен сказать, где моя сестра. Жива она или... Вот зачем мне нужен командный центр ВГМ, чтобы получить доступ к базе данных Вальца. Значит, у нас общий враг. Ты о ком? А вальце, правой руке мясника. Он накачивает своих людей ингибиторами. Можем взять их обоих. Я позвал тебя, так как узнал, что несколько ученых ВГМ прячутся в городе. Мы выследили одного из них прямо перед нападением ренегатов. Многообещающе. Найдем одного, выясним, что он знает. Если не будет толку, найдем другого. А потом следующего, пока ты не получишь ответы. А почему ученые ВГМ прячутся? Наверное, из-за того, что на них охотится Вальц? Почему бывшие ученые ВГМ прячутся? Они боятся гнева людей, их ненавидят за то, что ВГМ распространила инфекцию. Так это mm. правда? Что ВГМ а. занесла вирус? На это не удивительство. А кто же еще? Они проводили эксперименты в своих центрах и привезли его в контейнерах из Харана. ночью в тайне от правительства. А затем все рухнуло в отместку. Люди ловили ученых и вешали их на фонарях. И убили единственных, кто мог найти лекарства. Эйден, лекарства нет и не будет. Это пропаганда ВГМ. А что взамен тогда он получит? Ну, имеется в виду Джекмейт. Хорошо. Что хочешь взамен? А ты как думаешь, возможно, то, что нужно нам обоим? В городе снова есть свет, ренегаты наступают. Впервые после окончания войны они напали на наши посты в Центре. Но и для нас открылись новые возможности. Благодаря электричеству мы сможем использовать самую большую антенну в Центре. наш пили башни Виэнси. Надумал победить мясника с помощью радио? В некотором роде. Сигнал позволит мне охватить куда больше людей. Mm. Связь между поселениями улучшится, и мы сможем привлечь больше новобранцев. И тогда будет легче найти нужных тебе ученых в ГМ. А гарантии? Я все сделаю, но где гарантии, что потом ты поможешь мне? Ты мне не доверяешь, Эйден? Не Я в этом городе недавно, но уже понял, что люди часто не выполняют свои обещания. Если мы не найдем ученых в ЭГМ, я обещаю, что поймаю для тебя Вальца. Ладно, все равно другой возможности нету. Ладно, я в деле. Хорошо. Мясник напал на нас не просто так. Я хочу сделать этот город безопасным любой ценой. Ой, че кашишь? Что с вами, сэр? Мейер изложит тебе наш план. Зайди к ней, как только сможешь. И еще Эйден, не нужно называть меня, сэр. Для друзей я Джек. Ладно, Джек. Можно еще поболтать с тобой, наверное. Эйден, тебе чего? Я думал, ты как бы. Черт, ты как так меня быстро забыл, Джек, а? Что за дело, а? вот У тебя деменция, маразм, не знаю. Кратковременная память? Эти ренегаты, они будто повсюду. Это ненадолго. Как только мы установим передатчик на телебашню, мяснику придется отступить. Вряд ли все будет так просто, Джек. Просто? Я слышал, ты отлично поработал, зачищая город. Как думаешь, они что-то ищут в центре? Их наступление какое-то неорганизованное. Конечно, оно неорганизованное. Его ведь возглавляет сумасшедший. Если Уильямс сумасшедший, почему он не залил город токсичной водой, вместо того, чтобы посылать сюда людей? Психи непредсказуемы, Эйден. Учитывая, насколько легко он мог это сделать, уничтожение города не в его планах, по крайней мере, сейчас. Посылая сюда своих кровожадных ренегатов. Мясник просто хочет посеять хаос. Чтобы мирные жители города тряслись от страха, пока он сидит на своем высоком троне в белых перчатках и слушает классическую музыку. Да, это какой-то пиздец. Но мы можем противодействовать его терроризму с помощью просвещения. Вот поэтому так важно, чтобы передатчик заработал. Укажем людям их истинного врага, и тогда мы сможем себя защитить Ничего, думаю я узнал все что нужно Тогда удачи Угу, mm -hmm. все, спасибо Мэтт, не прости за такое Вот как там устроился оказывается <coughs> Этот мясник Живет как король Нормальная такая палата у Джека Ну ладно Все, сейчас отправимся Отправимся в задание. Лидзадони Правда я Правда, правда Так Просто надо для начала поговорить с Мейр Окей, окей Че там кричите? Жесть Да есть чем заняться Уточни кое-что мэтт сказал зайти к тебе Да, он сказал отдать тебе это что маленькая награда за помощь миротворцам уэв фонарик он тебе пригодится О -о -о. спасибо он что-то говорил про план телебашня теперь когда зажегся свет мы используем антенну для призыва к мобилизации но сначала нужно попасть наверх а это долгий путь что ты хочешь знать Расскажи мне о радиостанции на телебашне. Это самое высокое здание в Велидоре. Когда-то она была символом величия города. Ныне она символ его упадка. О чем это ты? Эта антенна сможет вновь объединить город. Но кто знает, что ждет того, кто захочет вновь ее подключить? Явно ничего хорошего. Именно. Спасительный маяк и смертельная ловушка. Надеемся, в этот раз все будет иначе. Хотим осветить ее уфэшками. Так, может еще информацию какую-нибудь о телебашне? Почему там так опасно? Вот хорошо. Похоже, внутри гнездо летунов. Крупнейшая темная зона в округе. Как-то бегуны пытались ее зачистить. Хотели использовать антенну, чтобы объединить всех выживших. Дать людям надежду. Но они так и не смогли подобраться к антенне. Как итог, все бегуны уничтожены. Жесть, летуны. Ну это вообще, ребят, это будет хардкор тогда. Уничтожены? Все бегуны до единого? Дело вот в чем. Фрэнк все точно спланировал. Но чтобы все получилось, нужны были все. Все бегуны. Но М он не сработал. Но некоторые были не согласны Фрэнк надеялся, что они подоспеют вовремя, но no. некоторые так и не пришли План провалился Это было ужасно Тем, кто той ночью по рации слышал крики бегунов до сих пор снятся кошмары Что случилось с группой, которая отказалась пойти? Распалась Все разбежались Тот, кто их возглавлял, был объявлен предателем с тех пор бегуны превратились в позорное воспоминание. Хватит окунаться в прошлое. Прямо сейчас нас ждут важные дела. Начнем. Вперед. Лампы на месте? Нет, если бы Хуан из снабжения хоть раз выполнил свою работу. А он не выполнил? Вот уже несколько дней он играет со мной в прятки и опаздывает. Бесит меня. Так что найди Хуана. И узнай, в чем дело. А когда найдешь, устрой ему взбучку. Скажи это от меня. -ху -ху -ху. Хочешь что-то сказать? Не-не-не. Уже все, что мог, кто сказал. Где там... Чертеж фонарика. А. Все, отлично. Тогда давайте назначим этот фонарик. Получили УФ-фонарь, он позволит вам отгонять и ослаблять всех зараженных, особенно разносчиков и прыгунов. Ага. Все-все, я хочу выбрать эту вещь тогда. А что не выбирается? Ау! Что за фигня с этой игрой? Все, у меня теперь есть хотя бы фонарик так погодите погодите а куда теперь идти вниз господи я не могу уже этот э, слушать э, шум это не музыка это не пение это я не знаю что это это это ужас какой-то вот что это Мне показался, значок лупы был где-то. Но, наверное, показалось. Я ищу Хуана Райнера. Вас нет в его расписании. Это срочно, меня прислал командующий. Значит, вы от месье Жака? Жак? Жак Мэтт. Месье Райне, раз здесь нет, могу передать сообщение? Нет, я должен поговорить с ним лично. Где он? Ничем не могу помочь. Где месье Райнер никого не касается. Можете подождать. Что-нибудь еще? зачем мне знать, как развлекается Хуа? Но раз игра предлагает узнать, да давайте узнаем. Я подожду. Но ты скучная. А твой босс? Как он развлекается? Месье Рейнер – известный ценитель всей радости жизни. Еды, питья и почти всего, что передвигается на двух ногах. А сейчас он тоже рядом с одной из этих радостей. Мне можно его навестить? Хорошая попытка, но нет, нельзя. Как же ты забули, Эйден? Типа, ну ты скучно. Господи суся Мэтт будет не Хуана не особо заботит чувство жалкого майорочки Заходите еще Они еще такие-то дерзкие, вообще ужас Луан? Эйден, ты уже освоился в городе? Я в процессе Мейер с Джеком послали меня в отдел снабжения. Классные ребята. Не то, что другие миротворцы. Наверное, потому что они не миротворцы. Их истинная вера – бизнес. Ясно. В общем, я не могу найти их босса. Хуана? Он не любит быть на виду. Наверное, притаился где-то в рыбьем глазе. У У этого сукиного сына даже есть свой столик. Платит повару, чтобы тот готовил ему особое блюдо. Живет так, будто эпидемии и не было. поищу его там. Ты ведь удачи в поисках. И удачи, если ты найдешь его. Вообще хорошо расположился челик. Ты сам будешь рад, что заглянул ко мне. Зуб даю в магазине миротворцев, тебе такое не попадалось. Ну слушай, я хотя бы узнал, что... И здесь у нас я находишься, внутри здания самое лучшее. Потому что я думал, что Мастер, он только наверху Так, и где я сейчас окажусь? А, я сразу наверху оказался Вообще великолепно Так, это просто лифт, окей а Куда мне идти-то? А, вот оно меня в тюрьму, Не, Не-не-не что... Я не хочу вас слушать, ребят Поете в отвратительно. Я это уже говорил несколько раз. Ты еще не расплатился со мной за прошлый раз. Что так. Делать, если мне этого мало? Сейчас надо еще подумать, как быстрее всего добраться до рыбьего глаза. Надеюсь, айтер Он один из самых а у тебя хоть появились запасы. Ты вышел на правильные остановки. Точнее, компоненты. <звы> все, мне это все надо. Хорошо, что ты заглянул. Хорошо, что ты у нас здесь есть. Потому что вот смотрите, сколько у меня по итогу компонентов вообще имеется. Вот. Я бы сказал, что это много. Это очень много. И это хорошо. Вот металлома аж 2000. Разве это не классно? Так, давайте залезем наверх. С помощью лифта, конечно же. Точнее, это просто подъем. Ну ладно. Как оно? Выражаю официальную благодарность. Айтер снова в строю. Если бы не ты, он все еще был бы в коме. Или хуже. Рад, что ему лучше. Я тоже. Только он знает, что произошло в старом Велидоре. Благодаря тебе я скоро тоже об этом узнаю. До связи. Мне кажется, будет открытая бойня с выжившими и миротворцами, соответственно. Ну конечно мы выберем выживших Уиии Тут у нас сейфхаус по пути Давайте активируем Почему бы и нет Нам будет лучше все равно Так, все включили генератор мы уходим отсюда Ладно, лишь бы игру жрать. Так, почти добрались, кстати. 80 метров только до цели. Ну и здесь забраться. Все. Великолепно. Эх. Честно скажу, мне музычка у выживших нравится больше, чем э, у миротворцев. Вот честно. Погодите, погодите. У нас здесь есть ремесленник есть абсолютно все, что тебе нужно. Вот, вот, Ты я это все да? сейчас и возьму. Хорошая мысль. Так, почти все, купили. Все. Отлично. Погодите, кстати, а что там с лучшими О, как я это сделал. Блин, так чего тебе предложить? Блин, мне военной техники не хватает, придется потом побегать, чтобы вкачать его в фонарь. Тогда максимальная энергия улучшится, время перезарядки, размер конуса даже. эффект вспышки будет отсутствовать. С тобой приятное иметь а Круто. Да я что просто посмотрел ассортимент, не, мне не надо так вы меня благодарить. Хуан Райнер? Заблудился? Мы не звали официанта. Мейер командующий приказали мне найти тебя. Меня зовут... Я знаю, кто ты такой, Эйден. После этих разборок с ренегатами, половина закусочной хочет назвать своих драгоценных отпрысков в твою честь. Включая Винни. Но ты прервал нашу трапезу. Сформулируй свою просьбу в одном предложении, прошу. А затем уходи. Ты знаешь, зачем я здесь. У Фэшки. Ты должен доставить их миротворцам. И ты думаешь, твой лай произведет на меня впечатление? Главный простак Джек думает, что можно натравить своего терьера и все намочат штаны от страха. Чего еще от него ожидать? Он не может отличить шампанское в хрустальном бокале от воды в собачьей миске. В нем нет ни граммы изысканности. Верно, Вини? Не знаю. Не бойся. Не похоже, что Джек собирается зайти сюда и приказать тебя повесить. Уж точно не сейчас. А... а Вилли, когда ты отрастишь яйца, ты хочешь привлечь мое внимание, Эйден? Докажи, что заслуживаешь этого. Что ты можешь предложить мне? Под военный трибунал захотелось? это организует. Военный трибунал? Ты понятия не имеешь, с кем говоришь, Да. Кто будет обсуждать контракты с поставщиками, кто будет кормить армию, снабжать ее оружием, одеждой? Неделя без меня, и миротворцы останутся ни с чем. Поставки решают все. Попробуй-ка еще раз. И теперь без импровизации. А -а -а. Твое время вышло. Ты мне не интересен. Чего тебе нужно, Хуан? Как говорится, если спрашиваешь о цене, Значит, ты не можешь это себе позволить. Ну, Чтобы нам еще... поладил с этим напыщенным снобом. Никогда не встречал таких, как он. Я тебе говорила. Приходи ко мне, поговорим. Сначала. Уж этот маленький отрывок вы можете запомнить. Не, уже... Жесть. Хуан какой-то чертила, честно говоря. Луан, может ты как-то выручишь, Я да а? угадаю. Он заказал себе обед из пяти блюд, и с ним была горячая красотка. Горячий парень. В остальном все точно. Он тот еще тип. Я должен заставить его работать. Джеку нужны уфэшки, а Хуан затягивает. Хм. будет сложно. Джек Хуану не авторитет, поэтому тебе будет непросто его убедить. У него свои люди и сфера влияния, и ему нравится злить Джека. И что мне с ним делать? То же, что и со всеми. Подкупить его? Он любит предметы искусства, антиквариат, всякий дорогой хлам из прошлого. Когда он видит что-то ценное из той эпохи, теряет волю. Полное отсутствие самоконтроля. А, где найти что-нибудь подобное? Я слышала о поляке, который жил в пентхаусе у Liberation Passage. Говорят, он был коллекционером. Посмотри там. Туда можно попасть только на проплане, поэтому там могло еще что-то остаться. Я буду на связи и подскажу. А ты пойдешь на охоту? Нет, на вечеринку. У Даниора день рождения. Никогда не знаешь, вдруг там будет кто-то из моего списка. Может, выпишешь с нами после Хуана? Даниору я не нравлюсь. Ему никто не нравится. До связи. Давай, давай. Хорошие тусы-джусы. Когда в марте 2024. Так, ну что ж, тогда сейчас будем двигаться дальше. Надо, наверное, забраться прямо на самый-самый верх. Все, великолепно. О! Еще ингибитор здесь по пути, вообще великолепно. Ей. Yeah. Не, ну тут, как всегда, выносливость. Скачиваем. Оу, oh yeah. Все, отлично. Ну теперь двигаемся. 300 метров до цели. Ой -ой. Так, бежим И теперь лети Юху Так э -э вот здесь так полетим Ой вентиляция там вентиляция его и как нужна. Давай давай, Эйден ты должен справиться. О, вообще великолепно. Прям на самом верху оказались. Ну и сейчас будем крепсти лут. Ха-ха нормально чили что тут мужика? Я твои сиги заберу, они тебе явно уже больше не нужны Так, спускаемся А, или... Погодите Что-то я вообще не там, где надо Надо найти другой вход О, великолепно все, сейчас будем все, что надо искать Луан, здесь ничего нет Да, Нер сказал, что место нетронутое Посмотри еще Плодитесь и размножайтесь <laughs> Нормальная запись Не, ну тут реально какой-то хлам один Погодите, телевизор работает? Серьезно, удивительно Так, ищем а, Мне очень жаль, в вертолете не хватило места Постараюсь прислать другое Мне нужно спасти коллекцию Любовью Т, окей Забрал картины, набросил Джессику Романтичный сукин сын Не, ну это совсем вообще Это, это, это убого Это жестко Что тут еще есть? Еще одна записка. Городок 18 века, эскиз. Поля, импрессионизм, натюрморт с фруктами, абстракционизм. Дама в красной шляпе 19 век, пастухи 16 век. Это, видимо, список произведений. А -а -а, список того, что он взял с собой. Хуан обрадуется. Так, металлом. А то что у нас? Голосовое сообщение. Время 17. Транспорт направляется к вам Произведения искусства Уже должны быть на крыше Как только вертолет будет на подлете Мы выйдем на связь Луан У -у -у. Я нашел его заначку За ним высылали вертолет Все перенесли на крышу Я схожу поищу Удачи. Поищем, поищем А, вот Вот оно что И как раз этот трупик здесь и сидит. А ебать. От картины ничего не осталось. Все уничтожено. Луан. Я нашел коллекционера, но его коллекции нет. Луан. Эй, слышишь? Господи, Эйден. Ладно, я быстро. Здесь ничего нет, кроме бутылок виски и водки. Но виски кажись годная.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 Но, если ты действительно хочешь узнать город, это лучший способ. Так и знай. Ну все, могу подобрать наконец-то бутылки. Так. Посетить вечеринку Данёра. Ага. Это, кстати, мне нравится приписка OPT, что значит, что optional. Типа, по желанию. Ну, давайте на вечеринку отправимся. Почему бы и нет? Главное долететь. Надеюсь, у нас хватит. Если не хватит, это будет печально. Но вроде как долетим, хотя бы вот до этого здания. Так, тут у нас торгаш Чего надо, дружище? Ресурсы Ты надо. И у нас есть победитель. Ты клиент в моем вкусе. Все. Отлично. Так этих я нафиг игнорю. Уиии, поехали. Тут какое-то еще неизвестное место есть. Сейчас посмотрим. А, я понял, это испытание тут какое-то, да? Ты была права, и я думала, что никогда, что... О, здорово! Тебе. С днем рождения, да, О, так ты все-таки пришел. Держи, презент. Ты прожил еще год, поздравляю. Что тебе от меня нужно, гаджо? Ты это к чему? Что ты хочешь? С чего вдруг подарки даришь? Луан сказала, у тебя день рождения, вот я и... Я понимаю концепцию подарка на день рождения. Ты ведешь себя как придурок. Ага... Ладно, в общем, с днем рождения. Может, я и проиграл пари, но зато есть, чем поднять настроение. Пари? Не бери в голову. Луан в баре. все ясно. Эй, Луан, я тебя поздравляю, ты выиграла пари. Эйден, ты пришел? Конечно, сама же позвала. Я принесу тебе бутылку, чтобы ты нас догнал. Роу, отдыхаешь, да? Слушай, ты же знаешь, как это все давит. Тебе дают приказ, абсолютно бессмысленный, и ты стараешься его выполнить. Угу. Я понимаю, поверь. У тебя получилось Луан выиграла Выиграла? Какую-то пари? Да, с Данером Она была уверена, что ты придешь, а он нет Казалось, что для нее это важно Как ни странно На, Эйден, пей Лучшая выпивка Николаса Мы собирались сыграть в игру? Нет, Луан, не собирались Хватит Я не играю а ага, я тоже. Я уже слишком пьян. Ну и слабаки. Эйден, ты играешь? Конечно. Почему бы нет? А что за игра, в принципе? Что за игра? Не волнуйся. Просто напьешься, и тебя унизят. Эйден, чем дольше мы говорим, тем больше времени у этого ворчуна, чтобы слиться. Играешь или нет? Конечно, играю. Хорошо, сыграем. Так-то лучше. Правила простые. Ты или отвечаешь на преступно-личный вопрос о себе, или должен выполнить желание. Значит, если я не хочу отвечать на вопрос, то выполняю желание? не Мы решаем, правда это или желание. Если ты не делаешь, что должен, ты пьешь. О, как. Итак, ты... Спал с кем-нибудь в Велидоре? О, ему нет. Нет. Ты серьезно? Может, у него есть принципы? Сначала влюбиться и все такое. Ну да, тогда удачи. Не все же такие, как ты, Роу. Лады, твой черед. Хочу, чтоб ты сыграла. Иди нахер. <смех> Стой, в смысле? Я выпью. Проехали. Играешь на чем-то? Забей. Я выпила. Едем дальше. Давайте дальше. Правда играла на укулеле. О, -хо -хо. правда. Парнем. Продолжаем. Ты спрашиваешь Роу, и я желаю, чтобы ты не просил Роу спеть. Это ужасно. <смех> я уже досушился насушался этого пения на базе миротворцев ну но... Но... но можно попросить почему бы нет спросить что он делал до этого Ну кстати это тоже интересно давайте это выберем правда вот смотрю на тебя и думаю кем ты был до всего этого хороший выбор лучше не слышать как он поет Поверь мне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 Просто апокалипсис с выживанием всякое бывает так, хватит об этом а ты ни о чем не хочешь спросить ликвидатор шо меня всегда интересовал ее список о -о -о, это интересно Заткнись, Роу, не твоя очередь как появился этот список или что- ты делал пустол как сбежал от вальса хочу список узнать да да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 Пусть я и не ночной бегун, но у меня хотя бы есть мой список. Спокойной ночи. Я задал неуместный вопрос? Скорее В всего. В этом вся прелесть игры, Пилигрим. Рано или поздно, ты бы задал неуместный вопрос. До скорой встречи. Неловко вышло, но ладно. Гаджо, вот ты где. Спасибо. Спасибо тебе за водку. Спасибо. Давай выпьем. За меня и за еще один год в этой дырке. Знаешь, ты не так уж и плохо. И я начинаю тебе нравиться. Не. Это просто значит, что есть засранцы и похуже. И что я пьян. Где Луан? Вы были вдвоем. Мы играли, и я задал неуместный вопрос. Как появился список жертв? Ух, гаджо, гаджо. Ты заставил ее вспомнить прошлое. Послушай, я говорю тебе это не потому, что ты мне нравишься. Я вообще не знаю, какого хера я это тебе говорю. Но никогда, никогда не спрашивай Луана о прошлом. Ты понял? Хорошо. А теперь проваливай. У меня день рождения. <говорит> Жестко. <говорит> Нормально прогонять. Спасибо, прогоняет. что заглянул. Спасибо. Сейчас Отличный выбор. Выбор? Да мне это просто все надо, вот и все Я говорю, да, да, еще, еще раз да. Так, ну все, теперь можно Отправляться на хесток к Хуану Так, где-то 300 метров лететь но ну, окей, доберемся Хотя бы до сюда долетели, уже да. хорошо Так, сейчас установим выносливость Хотя бы до такого да. уровня Все, мы долетели, великолепно Теперь проклятые ренегаты нападают на столовую У нас вообще есть шанс в этой войне? впечатляющий ассортимент да ага все давай сюда все абсолютно Стоять, вор! Просто шучу. ага хорошо пошутил вообще великолепная шутка я считаю так где же там хон сидит а точно где-то внизу хорошо что понадобилась так можно еще кстати будет заодно зайти к другому ремесленнику ну ладно сначала сначала к хуану или все-таки к ремесленнику давайте к ремесленнику для начала так все у меня есть всякие товары я вижу, ты в этом до хрена разбираешься Так, так, так, так Все ну, забрал срать. Да, кстати, можно много чего придумать. Вот, интересно теперь сколько у меня уже лута Охо Плюс 200 металлома, вот нормальная разница потому, потому что было до этого 2000 просто Где-то, ну так, 2000 с копейками А тут уже плюс 200 сверху, вообще великолепно надо будет что-то скрафтить обязательно, но потом. Так, открываем. <связывающие> Хуан, веселишься нормально. Его на закуску, да, дорогая. Хочешь с нами? Втроем веселее, нет, спасибо. А, я тебя смутил. Извини, я часто смущаю людей. Я подожду тебя, но торопись. Должен признаться, я восхищаюсь твоей настойчивостью. Мне почти любопытно, что ты будешь делать, когда я снова выставлю тебя. Ты пожалеешь. 30-летний односолодовый Виски Хайленд. Разлит в бутылке за год до пандемии. Ну все, надеемся, что этого хватит. И дай бог что за больше. Я считал, что один бочонок этого пойла ушел на аукционе более чем за полмиллиона долларов. Ха, какой прекрасный подарок. я что-то не очень хочу брать Давайте откажемся мне что-то не нравится нет нет не буду пить ты прав лучше не смешивать работу и романтику плохо заканчивается вот именно да работай Что я могу сказать? Ты пробил брешь в моей обороне. Значит, тебе все еще нужны эти лампы. Да. А Мэтт сказал, зачем они ему на самом деле? Да, чтобы захватить телебашню. Стой. Ты не шутишь? Он спятил. Уж 10 лет, как никто не пытался это сделать. Видимо, это опасно.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 надо это сделать это надо Да. Мэт хочет подготовиться и защитить город от мясника вот-вот то есть нам стоит начать возводить ему памятник да есть одна проблема мясник не собирается ни на кого нападать уверен откуда ты знаешь у меня есть свои шпионы в том числе и среди ренегатов после окончания войны мы захватили центр города а полковник обосновался на плотине и стоит ему дернуть за рычаг Половина города будет затоплена токсичной водой. Полковник не глуп. Он знает, что война станет концом для всех. А тогда зачем было нападать на закусочную? Тогда зачем мясник напал на закусочную? Она же в центре. Хороший вопрос. Возможно, им отдал приказ вовсе не полковник. Происходит что-то еще. То, чего мы пока еще не понимаем.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 И напали на закусочную. Я думаю, что во всем виноват Вальц. Ведь это он что-то там на заводе сделал. Я не болтать пришел, Хуан. Мне нужны лампы. Чтобы узнать, что случилось с твоей сестрой. Верно, Эйден? Так, так. Я же сказал, что у меня есть шпионы. Возможно, мне удастся что-нибудь узнать о Вальце и о твоей сестре. И о том специалисте ВГМ, с которым вы с Мэтом пытаетесь связаться. Я бы даже сказал, что с моими возможностями я смогу найти этого человека быстрее, чем Мэтт. Я вообще сомневаюсь, что он сможет их найти. Слушайте, я выберу, пожалуй, Мэтта. Меня этот черт все равно напрягает как-то. Он слишком много знает. Плюс я и так с Мэтом заранее договорился уже. Откуда мне знать, что ты не используешь меня в своих вот целях? Вот именно Я тебе не враг, Эйден Жаль, что ты не понимаешь Ты получишь эти лампы? Просто поговори с Демуленом Кто он? Он мой человек Я отправил его на поиски ламп, но он все еще не вернулся Где его искать? Вот отсюда он в последний раз выходил на связь Найди его, а потом возвращайся ко мне Понял Ужас-то какой ну, ты знаешь, куда Ух Но Зато мы выполнили наконец-то это задание Потому что, черт, мы почти полтора часа его проходили Это ужасно вот По этой причине я бы хотел сделать перерыв Так что, ребятам, спасибо за просмотр Надеюсь, вам это видео понравилось Если это так, то поставьте палец вверх И подпишитесь на канал Чтобы не пропустить продолжение А с вами был Леонид, всем удачи Всем пока.